Окей. Добро пожаловать назад. Сейчас мы собираемся сделать нашу встречу в стиле интервью. И вы, ребята, будете наслаждаться этим. Следующий спикер владеет огромной мудростью, который готов делиться с вами. На самом деле, он причина того, что многие из нас здесь сегодня собрались на этом мероприятии. Вы услышите его историю, вы услышите много о нем, но я хочу, чтобы вы настроились должным образом, потому что вы слышали мою историю о многих лет назад, о событиях, которые изменили мою жизнь, и о связях, которые были сделаны, что в конечном счете все началось с телефонного звонка от Майка. Этот звонок полностью изменил мою жизнь. Без этого замка я никогда не построил бы бизнес, который я построил, не имел бы успех, что имею. Не встретился бы с людьми, с которыми встретился и настроил взаимоотношения. И это все полностью изменило мой путь и мою жизнь. Я в большом долгу и благодарности к этому парню, который я никогда не смогу оплатить. Он является крестным отцом привлекательного маркетинга. Он тот, кто все это начал, и он один из моих самых дорогих и старых друзей. На самом деле, это первый раз за долгое время четверо моих близких друзей под одной крышей, что очень здорово. Майк занимает особое место в моем сердце. Я был приглашен на его свадьбу, я видел его сына, когда он был маленьким ребенком и держал его на руках. Это так здорово увидеть этого парня снова и провести некоторое время с ним, чтобы, а что более важно, иметь возможность привести его сюда, чтобы он мог поделиться своей мудростью, уроками, знаниями и ценностью для всех нас. Я думаю, для вас это будет очень ценным. Без дальнейших церемоний я хотел бы, чтобы вы, ребята, встали и поприветствовали моего хорошего друга Майка Диллера на сцене. Давайте начнем. Я хочу вернуться в историю. Я хочу вернуться в то время, когда ты принял решение начать этот сумасшедший путь предпринимателя. Когда это было? Отведи нас назад, поделись с нами, где был твой ум, где был э, ты психически, о всех этих хороших вещах и так далее. Да, это было еще в школе. Каждые выходные я работал официантом и проходил мимо школы домой в полночь. Иногда в час утра и пах, как, пищ... как пищевая мусор, капотом и гадостью. В то время, когда мои друзья веселились и хорошо проводили время, я приходил домой около полуночи, в час утра, чтобы успокоиться, немного смотрел телевизор. В это время ночи, кроме рекламы, ничего не шло. Я сидел и смотрел, как Брэд Ридждаль брал интервью у Тони Робинса. Это был очень мотивационный кусок информации, особенно когда ты вернулся домой полностью вымотанной работой, которую ненавидишь. И это давало надежду поменять свою реальность, построить другую жизнь в тот период времени. Именно в тот момент я получил открытый ум для идей, что возможности были безграничны. Как проснулся голод во мне, чтобы взять под контроль свою жизнь и не дать себя поставить в такое положение, когда кто-то еще имеет власть над моим графиком и суммой денег, которую я могу заработать? Да, в этом есть смысл. Есть точка, где ты принимаешь такое решение моральное и это круто. Расскажи, как ты развивался и каким образом ты фактически отправился в это путешествие? Как многие из вас знают, я начал развить в индустрии сетево-маркетинга еще в конце 90-х, когда учился в колледже. Я с треском провалился и первые пять или шесть лет. Я попробовал все, что только возможно, ходил от двери к двери, продавая очиститель воздуха с запахом Альпийских гор. Встречался в кафе, раздавал листовки, делал холодные звонки из телефонной книги, покупал подписчиков и все впустую. И ничего бы в жизни не поменялось, если бы ко мне не пришло озарение, проезжая по шоссе И-35. Это было после того, как я закончил колледж. У меня была работа, и я ехал по шоссе И-35 в центре Далласа, совершенно несчастный. Несчастный. Я просто был измотан шестью годами неудач, и поэтому я сказал себе... Знаешь что? Я собираюсь перестать гнаться за успехом в данный момент, потому что это пере... не работает, и просто сосредоточусь на предоставлении ценностей и помощи другим людям, даже если нет денег для вовлечения в процесс. Это был огромный груз моих плеч. И с того момента я извлек то, что когда вы перестаете гоняться за тем, что приводит вас в отчаяние, тогда это начнет появляться в вашей жизни, потому что ваше отношение к этому меняется. В тот момент, когда я разговаривал с кандидатами, я больше не был привязан к результату, как у меня было в прошлом. Они не могли вызвать у меня чувство отчаяния, и я не передавал желание что-то продать в конце нашего общения, будь то возможность или продукт, потому что на тот момент меня просто не волновало, присоединяться они ко мне или нет, я просто был им полезным. В этот момент люди меняли свое отношение ко мне, и тогда они начинали проявлять интерес ко мне. И вдруг все поменялось. Хм, это круто. Да, я помню смутно наше первое общение, но точно помню, что было интересно, потому что я получил много звонков в результате этого общения. Большинство сетевиков звонили ко мне, пытаясь что-то продать или еще что-то. Но ты ко мне позвонил и сказал что-то вроде «Эй, просто хотел спросить, я видел твою статью и мне очень понравилось, хочу спросить твоего совета». Этот разговор был не конфликтным. я не чувствовал, что у тебя был скрытый мотив. Это был просто разговор, и он был интересным, поэтому он был совсем другим. Когда ты понял, что в этом что-то есть? Потому что если ты посмотришь зал, то здесь все знают, что такое привлекательный маркетинг. Большинство людей знают, что ты крестный отец привлекательного маркетинга, но они хотели бы знать, как ты создал это движение. Когда не зашло на тебя, чтобы сказать себе «Знаешь что, я должен поделиться этим с людьми?» Я думаю, что все мои бизнесы, которые начинал, были вдохновлены одной и той же вещью. Это была личная проблема, которую я переживал в тот момент. В то время я начал добиваться успеха в сетям впервые. Я построил свою первую команду, но я абсолютно ненавидел то, что мне нужно было постоянно делать. Каждый день звонить, постоянно рекрутировать людей, постоянно пытаться обучать людей. Так как я был интровертом, для меня было словно адом разговаривать с людьми целый день. Я понял, что хорошо, теперь я знаю, что я не могу этого делать, я не могу быть успешным в этом. И если это то, из чего моя жизнь будет состоять в течение следующих 20 лет, значит, у меня нет никакого желания делать это. Я должен был найти решение, которое позволило бы мне остаться в индустрии, в которую я вложил 6 или 7 лет, и я до сих пор видел возможности, которые открывался сетевой маркетинг. Но мне нужно было создать работу в этой индустрии таким образом, чтобы она была совместима с своим типом личности. Магнитное спонсирование было действительно рождено, чтобы решить проблему, как заставить людей прийти ко мне, потому что мне не нравился процесс погони за другими. Есть заметки, которые я набросал в самолете по пути сюда вчера о том, как подобрать вашу уникальность в отрасли, в которой вы находитесь. Всякий раз, когда я выхожу на новый рынок, подобно финансовому миру, в который я вошел в 2010 году, мои личные задачи на тот момент были решены. Мой бизнес заработал много денег, я их пропивал. Делал очень забавные вещи, покупал автомобили и дома. <смех> да, дома и практическое убийство Тима гидроциклом. <смех> да, хорошая история. Прежде чем поговорим об этом, каким был твой самый страшный момент в жизни? Самое страшное в чем? Самый страшный момент твоей жизни, когда я чуть не убил тебя, когда ты чуть не убил меня. Верно, я чуть бы не вошел в ту категорию людей, в которой необходимо было установить твоих детей. Ты сам расскажешь эту историю или мне рассказать? Я могу. Мы спускались с Тимом на гидроциклах по побережью канала и, признаюсь, у меня не было много опыта в этом. И если вы хоть когда-нибудь пробовали кататься на гидроциклах, вы понимаете, что это очень страшный момент, когда понимаешь, что чтобы управлять им, тебе нужно непрерывно нажать на газ. Особенно, когда в минуту паники ты направляешься в сторону собаки или человека. Последнее, что вы хотите сделать, это нажать на газ. Неестественный выбор. И выполнение этого требования означает, что вы врежетесь в тот объект, в направлении которого вы направляетесь. Я был этим объектом. Два часа спустя мы оказались на больничной койке, и мы не знали, или у Тима внутреннего кровотечения, жив ли он вообще. Я всего лишь пописал кровью два дня. Это было весело. Я припоминаю, что был инструктаж перед тем, как сесть на гидроцикл. Я не знаю, помнишь ли ты или нет, но есть конкретные указания, что это против закона быть в пределах 100 футов от другого гидроцикла. Я просто имею в виду то, что я спрыгнул с него. В любом случае, это интересно, потому что Майк – один из самых практических, точных водителей, которых я встречал в своей жизни. Вы можете испытать все виды эмоций, катаясь с ним на автомобиле. Это интересно, потому что он просто имеет большое техническое воображение, и он выполняет все его маневры прекрасно и удивительно. У него есть два действительно хороших таланта. Первый – строить бизнесы. Второе – вождение. Я никогда бы не подумал, что он будет тем, кто почти убьет меня. Ну да, писал кровью пару дней, но потом все было хорошо. И я вернусь к некоторому контенту. Да, давай. Весь мой бизнес строится вокруг боли и проблем. Никто из нас не собирается взломать или создать новую индустрию. Мы все собираемся идти в индустрию или рынок, который уже существует. Тогда возникает вопрос, как же выделиться на этом рынке? Для себя я всегда искал способ выбрать э, уникальность. В то время, когда я начал писать магнитное спонсирование, никто не знал, кем я был, я никогда не был на сцене, я не получал никаких наград, но у меня была концепция, которая работала очень хорошо для меня. Я подумал, что другие люди будут этим наслаждаться тоже. Эта информация была уникальной на рынке, поэтому я думаю, что это одна из причин ее успешности. Это не третья книга о привлекательном маркетинге и не пятая. Это была первая книга. Передвигаясь в финансовое пространство, в котором я никогда не был, я не знал, что делать, когда дело доходило до денег или инвестирования. У меня не было бизнеса, последователей, неизвестности, ни не авторитета вообще. Как вы запускаете бизнес на вашем рынке? Нужно действительно посидеть и придумать свой уникальный взгляд. Для вас, ребята, где бы вы ни развивались прямо сейчас, что вы можете сделать, чтобы выделиться? Что, возможно, отсутствует на рынке, а вы можете это увидеть? Именно это я и сделал, чтобы подняться в финансовом пространстве. Я все отметил в рассылке в виде текста, без видео и без персональности. Самые умные ребята в финансах, как правило, являются самыми тупыми и самыми скучными читателями или слушателями. Это не было чем-то гениальным, просто нормальный человек, который просто констатирует факт, который является подлинным решением проблем для других. Это был уникальный аспект к подъему. Затем соединение всей этой концепции с текущим бизнесом. И чем больше я соприкасался с этим рынком, и в очередной раз я понимал, что многому еще нужно учиться. Я могу тебя перебить здесь, так как хочу задать вопрос соединения этих концепций. На самом деле я хочу становиться над чем-то в первую очередь. Самый большой урок, который я получил от тебя при запуске твоих группы «К вершине», что ты не должен быть экспертом, но ты должен быть в состоянии найти экспертов. Это здорово, когда у тебя нет авторитета, нет опыта, но у тебя есть возможность использовать авторитет и опыт других людей, чтобы запустить новый бизнес. Можешь ли ты поделиться цифрами этого бизнеса? Как быстро он вырос. Это было смешно, чувак. Я сидел у тебя дома, когда ты делал запуск. День благодарения или Рождества. Да, это было сумасшествие. Я помню, как мы сидели снаружи, а ты продолжал бегать, чтобы проверить цифры. И затем, когда мы... В вошли это было безумие я не мог поверить что это происходило перед моими глазами С тех пор много людей сделали намного больше запуски продуктов но в то время он был только у меня в принципе это был всего лишь запуск моего блога у меня тогда был один человек в клиент-сервисе и технарь тот запуск принес нам чуть более трех миллионов долларов выручки в первую неделю и 10 миллионов долларов в концу нашего первого года Вернемся к рынку. Сколько клиентов у тебя было? Первую неделю вступило 8600 человек, и к концу трех лет, когда я обучаюсь у этого, более 50 тысяч. Причина того, что это сработало, и для многих из вас, я знаю, что здесь много участников, кто входил в группу к вершине, потому что я указывал простой факт. Я был честен и открыт, открыто говорил, что я понятия не имею, о чем я говорю, я не был там как наставник, я был там как студент рядом со своими клиентами. Вы не должны быть какой-то рокзвездой, кто не дает вам ничего, чтобы другие доверя... доверились вам и пошли за вами в бизнес. Вы просто должны знать проблемы, показать другим людям, что вы тоже с ними сталкиваетесь, а затем создать для них решение. Возвращаясь к запуску своего гидробизнеса, я врывался в эту отрасль, в которой никогда не был, и ничего буквально о ней не знал. Я читал первую книгу об этом направлении где-то полгода. Я создал новый бизнес и новый продукт в этом мире, потому что видел проблемы с большим потенциалом, который мог оказать действительно огромное влияние на мир, и я видел решение. Цель для меня была хорошим путеводителем, который осуществлял решение в жизни. Каким навыком вы обучаете, чтобы стартовать в бизнесе? Самый большой совет, который я могу дать вам, ребята, и я чувствую, что я говорю это все время, и это наверняка однообразно и скучно, но я знаю, что есть, вероятно, не некоторые из вас, кто не слышал этого, поэтому я хочу поделиться своим опытом. Секрет моего успеха в том, чтобы осваивать один набор навыков, это действительно то, что позволило мне пройти путь от официанта и результатных действий, в течение шести лет к построению семизначного бизнеса в ближайшие год-полтора. А, не, рас, а, не рассмотрение возможностей для бизнеса, не рассмотрение продукции, а осваивание навыков. Всякий раз, когда кто-то приходит и спрашивает меня, эй, в чем секрет успеха, что мне делать, если у меня нет результатов, я спрашиваю их, какой навык вы освоили или какой навык... Вы сейчас осваиваете. Я никогда не получал ответ от них. Я освоил это или я владею этим. Потому что если бы они могли ответить на это, они бы не задавали мне этот вопрос. Они были бы успешны. Какие навыки ты освоил? Для меня это оказался копирайтинг. Это просто случилось, что к этому у меня проявилась тяга. Как много людей в рассылке майка? Окей, okay. okay. если not, у вас там еще yes. нет, up... ты можешь дать ссылку? Like the да, MikeDealer.com Можешь ли ты поделиться своей статистикой? Потому что я прервал тебя, когда ты немного рассказал о своем новом бизнесе. С большого количества сообщений для своих подписчиков я пришел к позиции очень редких сообщений, но очень тонких. У меня есть интернет-обучающая программа, которую я руковожу. Это подкасты с людьми, сделавшими себя сами. И бизнес связан с гидропоникой, которую я сейчас активно развиваю. Я действительно не могу продолжать делать все это. Мне пришлось принять решение о том, на чем я хочу сосредоточиться. И для меня бизнес гидропоники – это моя страсть, которую я очень хочу воплотить в жизнь. Многие из вас знают, что я объявил, по сути, свою отставку на прошлой неделе из мира интернет-маркетинга, чтобы действительно посвятить большую часть времени и на гидробизнес. Я хочу, чтобы вы просто подумали о том, что это влечет за собой, потому что я публично заявил своей клиентской базе, что я ухожу и нет пути обратно. И как ты себя чувствуешь? Yeah. Суть yeah. в том, что у меня есть бизнес, идея с товаром, который еще в незаконченном прототипе, который может или может не работать. Это будет стоить значительную сумму денег, чтобы полностью создать и запустить. Этот бизнес на самом деле еще не, приносит, не будет приносить доходов, по крайней мере, еще 12 месяцев. Я выстрелил в свою дойную корову, которая кормила меня каждый день на прошлой неделе. Вся суть в том, я должен был сидеть сложа руки и принять решение, что я буду делать. Я собираюсь играть безопасно или я буду следовать тому, чему хочу действительно заняться. Когда я принял это решение, я просто сжег все мосты позади себя. Я думаю, что отношения играют роль, что мы должны принести в мир предпринимательства, какова цель, что вы действительно хотите и что мешает вам достичь этого прямо сейчас. Какова ваша страховка, в чем ваша безопасность. Если у вас есть хоть что-то, от чего вы зависите, Каждый имеет свои собственные решения и все такое. Но я, как правило, сжигаю все, потому что остается лишь один вариант – добиться успеха в этом. И это я сделал на прошлой неделе. Вебинар в этот вторник – это последний вебинар, который я планирую провести, по крайней мере, в этом направлении. И тема будет про создание базы подписчиков. Когда я и задумался, о чем я должен написать свои последние статьи и на какую тему я должен выступить в последний раз. Для меня это кажется самым важным, потому что большинство людей действительно не понимают, что их бизнес – это не продукт и невозможность. В конце концов, это ваш канал сбыта. Когда вы смотрите на какой-либо ресторан наподобие Starbucks или еще что-то. Starbucks – это не кофейный бизнес. Если вы не верите мне, давайте заберем все магазины, все кофе на складе, дайте мне знать, сколько денег они заработают. Они дистрибьюторский бизнес, а, они, то есть они, они в дистрибьюторском бизнесе, и они делают продажи не, на открытии новой сети, в которую уже входят более 23 тысяч кофеин и магазинов ваша база подписчиков и последователей в социальных сетях любые другие каналы которые у вас есть это э, все э, это ваш сбытовой канал это и есть ваш бизнес каждый раз когда я покидал магнитное спонсирование покидал группу э, э, к вершине покидал мир интернета сейчас у меня все еще остается бизнес в виде электронной базы подписчиков и моих каналов сбыта, которые который являются моим бизнесом почему когда я начинал бизнес гидропоника я считал что это будет успешный запуск даже если запуск продлится год это действительно самое важное о чем вам нужно думать постоянно и работать над построением э, своей базы подписчиков создавать свой канал сбыта потому что э, это всегда останется с вами неважно что вы делаете или куда вы идете эти э, люди будут оставаться с вами так долго как долго вы хорошо э, к ним относитесь и в конечном счете помогаете обеспечиваете ценностью и строите отношения вы можете пойти буквально купить одну базу за миллион. Вы можете купить базу из миллиона человек за 99 долларов, которую я показывал на прошлой неделе, когда я писал сценарий к своему вебинару. Очевидно, она совершенно ничего не стоит. Ценность, которую вы собираетесь извлечь из этого списка или вашего канала сбыта, ровно пропорциональна отношениям, которые вы выстроили с народом и доверию, которое они имеют к вам. Окей, okay. у меня к тебе вопрос so и хочу получить реальный ответ mm. Можешь ли ты поделиться своей самой большой ошибкой и затем самым большим сожалением?